день, интернет пользователи, друзья и гости моего канала. С вами заново я, серый Кролик. Ну вот будем сегодня делать небольшой обзор отсадки крольчих. Э, отсадки кроликов. Нужно сходить накосить немножко травы. Бдите. Техника безопасности в обязательном порядке. Э, так, кс -кс -кс -кс. к оператору не приставать хищница тут бегает а, ну вот как вы видите вот все это здесь у меня уже скосил травка уже отросла практически и чтобы это не утилизировать там какие-то там отходы и или еще что-нибудь это все на корм нашим ушастым поэтому здесь мы уже скушали идем на улицу там будем тоже делать порядок потому что будет люди ходить смотреть а у нас все травой буреном заросло так что сейчас немножко мы откосим но ну, а потом посходим к кроликам, грядкам ну и так далее оставайтесь с нами Продолжение будет. Ну вот есть такая примета в простонародье, как это говорят. Чистить нужно ботинки или туфли не только спереди, но еще не забываем, что они еще и сзади. Так что по этому поводу в огороде мы немножко навели порядок. Ну а и с улицы нужно, потому что люди ходят, все смотрят. А что? Хочем, сушим и кормим. Все простенькое, все без этих. Коса, между прочим, как вы видите, без пупка конечно косить траву утром или же вечером но у меня так не получается поэтому очень тогда когда удобно Как это говорят, улыбаемся, не в тракторы едем. А то обычно, когда косят или что-нибудь делают, так физиономия такая, что лучше не подходи. Вся работа должна быть в радость и в удовольствие. Правда, когда гектара два покосишь, там уже не радости, ни удовольствия. Ну, а если соточки скочить, то можно для расслабления тела и души. Киса друзья ну вот траву мы скосили оставили чтобы она вяла ну и в это время нам приехала посылочка такая вот с города кличева могучего кличева здесь три кальчихи привезли мне заново на покрытие повторяюсь не повторяйте то что делаю я мне можно Фишка в том, что человек попросил заново покрыть три крольчихи. Кроль не работает. Конечно же, это не за бесплатно, но по-товарищески начинаем смотреть, кого же она привезли. Коробка супер-пупер и раз. Опа! Вот такая крольчиха. Признаюсь, я уже посмотрел, она в сильной-сильной охоте. То есть у нее там все красненькое. Ух. Берем еще раз. Ищем, ищем, ищем. Опа! Вторая крольчиха поместный калифорнийец. Наблюдайте, видите, как вот расцветка у него на лапках. Это поместная крольчиха, якобы калифорнийка. Ну, размеры, честно, как будто с белийцем скажем. Но еще же не... Опа! Якобы Панон. Наша задача в течение 5-7 дней, чтобы все эти девочки будут сукрольными. Ну, а что я за, за это получу, э, будете смотреть, будете подписывать. Вы все это увидите в следующем видео. Ну, как мы покрывать их сегодня будем, я, честно, показывать не буду, потому что сегодня задача стояла совсем другая у меня. Сегодня нужно отсадить э, там энное количество крольчат. Поэтому мы их сейчас рассадим по клеточкам, которые я не использую. Они были продезинфицированы на такой случай. Киш. И пускай еще ждут своей очереди, для того, чтобы заработать себе мальчика. Вперед. Сейчас, тем более, жара. Плюс 24, 26. Ну, а вечером и утро, это у нас время для того, чтобы наши мальчики побалдели. Убираем эту коробку. Открываем вторую коробочку. Для этих целей я использую вот такую коробку. Это подогнала мне честно подписчица из города Могилева. Марин, привет, огромное тебе спасибо. Пользуюсь до сих пор. Уже и была она в Осиповичах. эта коробка переноска. Была она в Горках. Была она в Кировске. Так что актуальна и очень эффективно. Наша задача отсадить сейчас молодняк. Стол у меня переносной, как вы все знаете. Очень удобно, не нужно стоять, чтобы в одном месте, а где с кем работать, сразу же поднес. Наша задача с пункта А у пункта Б, пересадить молодняк и обязательно записать. Товарищи, друзья, не забывайте записывать акролы и когда мы отнимаем малышей, потому что потом уже все не удержишь. Здесь у нас вот такой мальчик и вот такая девочка. Я их смотрел уже до этого, почему их только два, остальные были про, ну, конечно, цена там была, ну, продана. Их только два. ну назад, в тюрьму, сидит тут. Мамка у нас а, помесь, а, бульдог со сорогом. то есть я даже не знаю, кто там у него, а, какие крови были у мамы, какие были крови у папы. Ну, крольчиха крупная, габаритная, солидная женщина. Она уже сукрольная Через 15 дней ей кролится Переносим на наши, Опа! Тело движение в другую клеточку У нас же не только здесь кролики От бабочки забираем Тоже две девочки Здесь у нас Одна девочка черная И еще одна здесь девочка тоже черная Белый вот этих четыре крольчонка сейчас мы перенесем э, в другую клеточку. Э, посмотрим еще на нашего, э, какого нет, бабочку. Посмотрим на нашу бабочку, э, потому что нужно проверить на сукройность. Переносим. Клеточку помыли, микроцидом обработали, водички налили, комбикорм поставили. Аллюбек, вперед. Вперед. Вперед. Вперед. Полы рейдчатые с помощью сделанной из доски. 50 ширина, высота 50, глубина 70, Нет. задняя стенка. Задняя стенка сколько? 50. Ой, 45. То есть вот это под наклоном. Коробочку мы оставляем. Идем смотреть бабочку. Нужно проверить ее на сукрольность. Она в домике. Домик мы будем сейчас перекрывать. Домик мы перекрыли, потому что нужно маточник вычистить. Потому что, видите, пух, шмух, все это мы будем убирать. Но вам же не интересно, как мы ее убираем, правильно? Вам же интересно кролики. А кролики у нас вот такие, девочки. Тихо стоям вас, вот, девочки. По поводу еще бирочек. Есть люди, которые говорят, что не занимаюсь биркой. Честно, в последнее время даже... Ой, нету времени побриться, помыться. Не то, что, блин, это тут кроликами заниматься. Ну, вот эта девочка... Как вам так сделать удобно, чтобы вы ее видели, я мог ее просто прощупать. Ну, делаем так. О, так, так, так, так, так, так, так, так. Двумя пальчиками, тремя, третий не теку. Тремя пальчиками, крольчиха, хоро, хоро хорошо, все хорошо. УЗИ мы сделали, э, пульпацией. Вот такая у нас мама будущая. Будет второй окрол. готовый выставочный экземпляр. Так что, если кому-то надо на выставочку, можете подъезжать, звонить, писать, ну и, конечно же, приобретать. По поводу огорода, там нечего, честно, смотреть. Помидоры вот такие, перцы, жара, понимаете, жара, нужно все это поливать. Сейчас будем короликов кормить, потому что только с работы, уже два часа я только с работы пришел на обед. Сейчас будем кормить, поить, травку подворушить, потому что покосы сбил. Ее нужно разбросить, чтобы она не, как там, блин, не горела Крыльчат мы отсадили Покупных кроликов мы посадили Не покупных, а привозных кроликов мы тоже посадили Вечером будем смотреть, что там, как там Кого покрывать, кем покрывать и как покрывать Всем огромное спасибо за просмотр За вашу подписку на наш канал Серий кролик с вами я до сих пор ищу серого кролика, потому что у меня в хозяйстве, блин, нету серого кролика. Но я все равно в себе найду такого любимца, который будет не только бабочка, или там, а серый кролик. Всем огромное спасибо за подписку, за просмотр, за комментарий. Оставайтесь с нами, а мы будем с вами. Всем пока.